Я приобрела в этом салоне Альтера машину, Равон Р2. Покупка очень довольна, машина замечательно Помогал мне Денис, э, Денис Сергеевич, помогал. Все, за, за все большое спасибо, очень внимательно, очень доброжелательно. Всем рекомендую.